Общественная палата Российской Федерации выступила против строительства мусорожигательных заводов на территории России. В рамках проекта «Чистая страна» должны были построить пять МЦЗ, один из которых должен появиться в Татарстане. Общественная палата заявила о том, что температура обработки отходов должна быть выше 1100 градусов. Вместо строительства МЦЗ предлагается создание государственной компании, которая бы занималась переработкой отходов для производства вторсырья. Ведущий научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета удостоен звания «Почетный гражданин Казани». Урал Закиров получил это звание за активную общественную деятельность, вклад в развитие науки и отечественной космонавтики. В день рождения Пушкина отличники и организаторы «Тотального диктанта» встретились, чтобы получить свои заслуженные награды. Казанский федеральный университет организовал самую большую в Татарстане площадку для проведения акции. В число награждаемых вошли как студенты Казанского университета, так и руководство Института филологии и межкультурной коммуникации. Спортсмены Казанского федерального университета участвуют в спартакиаде в Беларуси. Соревнования пройдут до 10 июня. В забеге на 100 метров серебряная медаль достал ведущий Универньюз Регини Якуповой. Олег Ашин, Универньюз.